Можно и нужно развивать обязательно эмоциональный интеллект и начинать изучать самопознания, то есть чтобы знать самого себя. В этом нам упражн... помогает упражнение Окна Джохари, которое... Джохари, оно называется по фамилии двух авторов-психологов. Я их сейчас не произнесу, там для меня это не выговорит. Вот. И оно строится на следующем. У каждого человека есть так называемая открытая зона – это я про себя знаю, и это вы про меня знаете, то есть то, что не скрывается. Слепая зона – это э, я не знаю о себе, но вы обо мне знаете, да? то есть это социум знает обо мне что-то, что я о себе не знаю. Э, скрытая зона – я это знаю, но никому не говорю, и никто об этом не знает. Э, как пример здесь может быть какая-то привычка, да, то есть там человек вот. Вот, вот, вот привычка, вот она, сидеть, сидеть и, и, и голову почесывать. Но это уже открытая зона, и вы обо мне знаете, и я это знаю. А есть какая-то привычка, которую вы знаете, но другие не знают, ну или вам пока так кажется, да, что они не знают об этом. И есть неизвестная зона, это ни вы, ни другие не знаете об этом, то, что это в вас есть. Она чаще всего проявляется не в стандартных ситуациях, форс в форс-мажорах, в каких-то экстренных событиях, да, когда стрессовые, требуется там, предположим, если стресс, кто-то начинает кричать, да? Я вот уже, например, четко знаю, что я во время стресса ни разу не кричу, я наоборот все скукоживаюсь. И вот я помню, что мы были на фестивале музыкальном, и там летали самолеты, вот эти наши русские витязи, или как чижи их, как их называют, у них было представление. И что-то как-то я не рассчитала по времени, забыла совсем, что вот они должны там начинать, и я не была вообще никак я готова, то есть я сидела там в палатке, и вдруг такой свист, шоу-шоу. Ох, как я испугалась, я, я тогда просто, я, я просто тогда скукожилась, я поняла, что я в стрессе, кричать не буду никогда. Я буду наоборот где-то скукоживаться. И вот таких неизвестных зон может быть много. И что нужно сделать? Наша основная с вами задача, конечно, расширять открытую зону. И чем больше ее будет, тем вам будет легче с самим собой и с окружающими, потому что вы про себя будете все знать, и вы будете сейчас об этом открыто говорить. Чем опасна слепая зона? Она опасна тем, что вы чего-то не знаете про себя, окружающие-то видят, и может быть вам бы это помогло в чем-то, да, что-то изменить как-то в, в продуктивности. да. То есть, например, окружающие видят, что вы, предположим, хороший специалист, но при этом сложно выражаете свои идеи, да, вы там стесняетесь, а вам не кажется, что вы как-то что-то сложно выражаете, вам вообще нормально все, но при этом окружающие бы могли вам сказать о том, что слушай, тебе бы на актерский тренинг там сходить, ты бы научился смелости какой-то, да, актерские, кстати, тренинги очень помогают именно раскрыть вот эту вот самоуверенность поднять самооценку так называемую, и вы сможете там добиться больших успехов каких-то высот скрытая зона чем она опасна во первых любая скрытая зона требует э, невероятного контроля с вашей стороны в любых физических и душевных сил и если у вас это есть то здесь нужно просто понять почему вы это скрываете и зачем почему люди которые там живут на две семьи им сложно и тяжело не просто Потому что они постоянно находятся в состоянии стресса из-за того, что они пытаются скрыть это все. И здесь вопрос, а зачем? Может быть, как-то надо заканчивать? Нельзя же жить все время, вы же не шкирлиц какой-то, не являетесь там каким-то шпионом. К Чем еще опасна скрытая зона? Если вам кажется, что о вас не знают, то люди могут об этом знать и даже как-то какими-то домыслами обладать, да, то есть обрастет это домыслами, которые вам кажется, ну как так, это ж не так совсем. Поэтому скрытую зону стоит минимизировать, чтобы на нее меньше тратить душевных сил. Ну и неизвестная зона, для этого как раз таки развивается и адаптивность, и такая само самоанализ, само само само это делать что-то необычное для самого себя. Поехать другой дорогой, там, вот, жить и работать другой рукой целый день, сходить куда-то, куда вы обычно не ходили, да, там, посмотреть фильм, который точно не для вас, там, не про вас и так далее. То есть смотрите все время фэнтези, взять, посмотреть какой нибудь там, не знаю, документалку очень научную, да, то есть не просто документалку, а какой-то научно-познавательный фильм. То есть что-то такое, чтобы вы могли себя поставить в неизвестные обстоятельства и почувствовать, понять, как вы будете реагировать. Вот это упражнение, оно очень полезное.